Всем снова привет, никогда бы не подумал, что придется записывать еще одно видео по замене сцеплений на М109Р в м 1800 r но тем не менее, сейчас оно будет. Я не ожидал, что после большого количества видео по этому вопросу, ссылочки сейчас появятся, если вы не смотрели к предыдущим видео, Несмотря на то, что там указано все подробно, еще возникают вопросы и некоторые ситуации, о которых стоит сказать. И вот одна ситуация у меня возникла, и я подумал, что стоит записать видео. Итак, в предыдущих видео я говорил по сборке, как правильно разобрать, собрать и так далее. И говорил, что не нужно трогать вот этот вот штифтик, грибок, да? если вы его не трогали то и не стоит трогать собрали все как бы поехало. вот но подразумевается что вот такой вот лютик здесь должен остаться если вдруг у вас его все-таки нет то есть до вас разбирали это сцепление сейчас я скажу что с этим делать и еще момент Эта вещь очень зависит от еще одной настройки если вы докатали сцепление до того, что э, люфт здесь невозможно было настроить, и вы пытались сделать здесь люфт, и вот этот вот штифт, вот этот вот штифт, вот эта настроечная часть, вкрутилась уже до конца, вот, ну, до, до юзера так сцепление, вкрутилась до конца, вот, этого, вот этой части э, не видно ничего, вот, и после того, как уже невозможно было э, вкручивать, штифт для того, чтобы появился, появился здесь люфт необходимый, вы решили, что все, сцепление у хана и э, после этого решили менять сцепление. Вот если в этом случае у вас вот такой вот штифт здесь вот до конца вкручен, то для того, чтобы его освободить и сделать правильную полную настройку, до того, как вы здесь все соберете, необходимо вот этот сам штифт закрутить или выкрутить, в зависимости от того, в каком он положении у вас э, изначально, до замена сцепления остался. В общем, э, выкрутить или вкрутить так, чтобы он был остался до половины вкручен, даже чуть ближе сюда. То есть э, вы можете, в принципе, выкрутить его полностью, чтобы узнать его точную длину и вкрутить наполовину, и еще на, наверное, пару-тройку витков от половины сюда, вот для того чтобы у нас э, при настройке грибка э, вот эта вот часть э, максимально вышла для последующей настройки, то есть когда мы все установим э, у нас при э, заходе сюда на половину с небольшим э, образуется автоматический люфт, когда вы все заправите маслом и так далее, и уже этот люфт вы доведете до нужного состояния путем выкручивания этого штифта и, соответственно, выведите его в норму. То, что вы видите здесь, сейчас, не ориентируйтесь, не берите это за норму, не считайте витки, именно выкрутите сам штифт, убедитесь, где его половина, крутите до половины и еще чуть-чуть, и это будет нормой. Зафиксируйте временно. И уже потом начинает приступать к регулировке, мы ну, к этому вернемся, после того, как э, все соберете, все сцепление и отрегулируете грибок. Для чего нужен грибок этот? Это как раз позволяет нам зафиксировать сэндвич сцепления и момент натяжения вот аж э, до этого э, до регулировочного штифта тросика. Итак, после того, как вы э, там освободили, максимально выкрутили штифт, здесь, если он был у вас люфт, то он, скорее всего, пропадет и будет плотно вот так вот зажат. Что для регулировки необходимо сделать? Это надеть двенадцатый ключ, вот здесь вот у нас, видите, грани, ключик на 12 вам понадобится, и, ну, я сейчас у меня занята, одна рука на телефон, да, удерживая вот этим вот ключом фиксацию, Бог с ним. Допустим, у нас здесь ключ надет, ключиком на 10 ослабить контрирующую вот эту гайку десяточку. Просто ее выкручиваем сюда, чтобы у вас свободно внутренняя часть вот эта вот, вот внутренняя часть она здесь под отверткой чтобы она свободно крутилась. То есть вот эта вот, вот эта вот гайка контрит вот эта вот часть эта вот часть она с резьбой и она сюда выходит далее с помощью когда она освободилась с помощью отвертки плоскую отвертку сюда или крестовую как вы захотите какая у вас размер своя, полностью выкручиваете вот в эту сторону выкручиваете освободившуюся часть после этого придерживая пальцами основную часть вот которая для нас просто пальцами придерживая, вкручиваете его до конца, он свободно крутится, вот этот штифтик крутится свободно, потом он просто очень легко упирается. Вот после того, как вы почувствовали, что он уперся, не дожимаете его, не докручиваете никак. Делаете отверткой в обратную сторону один полный оборот. Раз и два. Две половинки. И вот в этом положении как вы докрутили до упора, выкрутили на один оборот, опять же, аккуратно держите э, гайку 12 и десяточкой закручивайте, законтриваете этот момент. И когда у вас не было люфта, и люфт был слишком большой, скорее всего, его не было, у вас появится вот такой вот люфт. Он и, собственно, должен быть. И при этом у вас проследите, чтобы осталось... Большая регулировочная часть на штифте здесь. Это позволит вам потом регулировать сцепление без проблем и следить за ним. Ролик по этому вопросу, по регулировке вот этой части, очень важный ролик. Я вам сейчас отдельно ссылочку, прямо сейчас она появляется, вы ее посмотрите, поймете, как с этим работать. Меня зовут Павел, intruder -life все ссылочки перекрестные на всех ресурсах, обычно в правом верхнем углу. Если что, пишите, обращайтесь, консультации всегда бесплатны. Всем пока.